Всем привет! Сегодня мы научим вас играть фишечками Чипикало. Сегодня у нас играет Angry Birds против Миньонов. Играет у нас сегодня Лида. Поздоровайся, Лида. Привет! И Андрей. Приз на сегодняшний турнир. Пачка Чипикала. Я так хочу получить Чипикало. Ты не получишь Чипикало. Давайте же начнем. Сегодня я буду играть за команду миньончиков. У меня есть вот такая железная фишечка, зеленая. Потом есть вот такой миньончик с надписью, что он уникальный. Потом есть миньончик, который берет инициативу. Потом самоуверенный, вот прям вообще уверенный миньончик. И, конечно же, эксгибиционист. Я думаю, он вытянет всю команду. Какие у интерес... Какая у тебя интересная команда. Да. Андрей, расскажи про свою. Мои птицы лучше твоих миньонов. У меня есть могучая птица. Хряк пола. Глупый и уставший миньон. Это миньон, Андрей, заменил. Тогда у меня есть птица и Железного Человека. Отлично. Какой кошмар. Красная злая птица. И розовая миленькая. Боже, я хочу розовенького подсветла и Итак, Никита, а как же нам играть? Вы должны взять по одной фишечке. Я выберу эксгибициониста. А я грезного человека. Остальные кого уберите в сторону, вы должны этой фишечкой ударить по столу. Так, чтобы она перевернулась. У Литы не удалось, но ничего. Тот, кто выбил, выбивает все фишки. Mm, не хочу отдавать фишки. Андрей, ты должен выбить все. все. вместе. Да. Все вместе. Андрей Победа, забирает твои фишки. Ну я не хочу расставаться со своими девочками. Дай кишки победить. Давай теперь играть. А можно играть не на одну, а на две фишки? Конечно, можно. Берете и сразу стопкой кидаете две фишки. Давай. Еда выбивает две фишки. Андрей почти убил одну. Ну, увы. Я хочу выиграть фишечки. Сэндри Берс. Ой. Но у тебя будет еще шанс, если Андрей не выкинет. Я выкину. Нет. Это вы. Нет, это не будет. Одна я выиграла одну фишку с Angry Birds, он перекидывай. Не мне фишечки, пожалуйста, или будет невозможно играть. И Андрей забирает все три фишечки. Сколько у вас осталось фишечек? У меня осталось всего три фишечки, зато у меня есть фишечка с И железная. И железная. А у меня семь. Давай играть, чтобы я уже на все хочу собрать фишечки. Бери три. Давай, я кидаю. Две, У меня две. Стоп. Хороший результат. У тебя ноль, Андрей. Я просто поддаюсь тебе. Андрей, ты не хочешь карасанчик? Я хочу карасанчик. Там должно быть сейчас 4. Перекинь да. все. Перекинул, пожалуй, все. Но на этот раз не буду ложить две железные, класть две железные вместе. Но и не буду класть их в разные стороны. Потому что тогда. Ну, покажи еще раз. Там железная перевернулась. Да-да-да. О да. боже мой. Я играю по честным правилам. Ты хотел вас обмануть? Итак, бросаю. Я выиграла как минимум две фишечки. Да, еще а две. А те, которые перебей. упали, я перебью. И еще одну фишечку Андрей бьет ну, металлические обычные. Я боюсь за металлическую. Забирай свои металлические. Давай тебе свою. О боже, простите, миньончики. <смех> не расстраивайся, ли, ты еще сможешь сыграть. Давай играть на 4, Андрей. Давай. А почему ты не берешь металлические? Не хочу их проиграть. О, Давай! Четыре из четырех. ВАУ! Это вообще возможно? Четыре из 4, Перебивай свои! Я свои... Чёрт, ноль. Ноль. Как они синхронно играют... Я перекину. Не упали из рук. Перекину. Ноль. Андрей, ноль, И, да. ноль, одна. одна. Вот так хорошо убивали Ты четыре. Ты кидаешь сейчас. Аккуратно. Перекинь себе, что упали. Прикинь, одну. О, молодец, теперь перейти на фишку. А у меня теперь есть... Ноль. Дрюшки кидай. Все равно ты отдашь красавице? Нет. Тогда мне привез тебя из пиццы. Перекинь. Отлично, отлично, отлично. Ты Не получишь круассан. Ходит легенда, что в этом круассане лежит блин. железная фишечка. О, боже, блин, я должна выиграть. Давай, Андрей, быстрей. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Я выиграю давай, фишку. Не тряси с... давай, Сегодня мы раз и навсегда узнаем, Пусть будет, будет давай, давай. ли круассание с буквой B, давай Б. Давай еще четыре. Давай на все, банк на все. У меня есть только четыре. Давай быстрее. Лида. Быстрее. Как, как же Лида возбудилась. Я хочу просто выпить. Так, давай. Все, Лида, успокойся. Давай быстрее, давай. Успокойся, четыре фисочки, так четыре фисочки. Я просто нервничаю быстрее, пожалуйста, я хочу крустань. Бей! Бей! Хорошо. Опа, три, Давай. Не сбивай мои лаки дальше. Давай, давай. Ноль. давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Давай, давай. Мамасте. Ноль. Молодец. Я меняю фишечки. Просто для того, чтобы не делать. Не буду тоже ноль. Вот, вот, мне давай. Есть три фишки, молодец, Андрей. Теперь да, кидай. Быстро, быстро. Ноль. ноль. Андрей, давай, вперед, ты. Как же на почту ты фишечку. Она ее никогда не получит. Такую фишечку. Я хочу красавчик. Ты грани повыше круассан. Да, еще, да сейчас совсем. Блин, смотри, давай быстрее. Ну, ты должен тут Давай. Пока эти. Это, Давай, передавай. Давай, давай. Давай, давай, ноль. давай. Давай, давай, давай, Алю-лю-лю-лю-лю лю Это я, это был проблем, пока ты сказал Давай Фишечка пропала Я просто бью за то, что она выигрывает. Вот она Нет, она укрепилась Хоба Давай, перебивай Давай Ноль. Теперь я меняю, чтобы не выиграть ноль, как Андрей. И кидаю. И ноль. Все равно. Сейчас я выбью точно. Потому что уже В России. Давай. Одна фишечка есть, Андрюша. Кидай, Сергя, перебивай. Так, я пока про не сделала. Оп, ноль. Так, и кидай четыре вместе. Это был какой-то ляп. Давай да. еще раз. Это не был ляп. Это был ляп. Уступи, пожалуйста, даме. Спасибо. Блин, вот это уже был не ляп, конечно. Нет, вот это был точно ляп. Ну ладно. Прошлый раз был не ляп, но вот точно. Не ляп. Чего? Андрей не может выиграть великого женского фола. Есть. Одна фишечка. Я был очень близок. Я был Близко, близко. Yes. Твоя киска. Давай, быстрее. Еще 4 бери. Я кидаю первое. Блин, это был ляп? Да. Yep. Опа! Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. Оба. <связать> <связать> Ты думал, кто не заметит, Андрей? Кидай сразу 8 фишек Черт, ноль Андрей Две, быстро, давай, быстро играм Одна есть это твои, а то я перекину. Моя забирай. <смех> нет, нет, нет. Черт. Это было скипецент. Черт. Так липко быстро кидает. Опа. Раз, два, три, четыре. Опа. Забрала. Надо ручки дай. Собрал, пять штук, давай, быстро. И выиграйся на все? На пять. Да! Класс! Блин, я только поняла. Давай, Андрей, все первое. Ноль. Перебей три. Кто сейчас больше всего выиграет, то ты забирай. Окей? Нет. Мы будем биться до конца. Да. Ноль. Ты вообще пока правила очень не понял, да? Если больше выиграет, то вот ты забирает приз Нет, мы да, должны просто... честно играть What? Ты просто боишься проиграть На, перекинь. Ноль И я Две Так, что-то интересное уже Перекинь Ну, тут уже бессмыслно ну, да, Сейчас я выиграю все Черт, щерт, ну, вот да. одна фишка даже не выместилась. в Да, все на самом деле ничего. Я я даже не А какой же куросанчик. Давай быстрее, Андрей. Что есть для наших руках? Боже, ты выиграл срот четыре. Я выиграла сразу 0. Еще две. Еще для руки. Я хочу выиграть своего миньончика, это будет самая главная задача Есть, я с ним справлюсь Давай, Алексей держится, на скоростях, давай О боже, ты выиграл вот это и вот это, молодец какой Есть, давай на четыре сразу Ну тупи, раз, два, три, четыре, поехали Вот, давай Давай, ноль О, ноль Одна Одна, Эту тоже я кидаю. кидаю. Зачем ты нападаешь на меня? Потому что ты не знаешь правил. Продолжаем нашу игру. Семь фишечек и я перекидываю. Есть! Я выбрала свою самую любимую фишечку. Кроме эксгиптиста. О боже, он тоже со мной. Я заберу у тебя все фишечки. Не в этот раз, он. Не в этот раз. Черт. О боже, Леп, Андрей перебросишь. Андрей перебросил. У меня точно ляп. такой же был, да. И ты перебрасывал его. Только что? Нет. Я ему книжки поменяла местами, так нечестно. Сейчас все получится, Андрюша. Я верю в тебя. Это просто было зелье, колдовщицы. Видишь? 4. сколько у тебя, Андрей? Три фишечки. Играем на все, на три, вернее, у тебя три, у меня. Давай. Это шанс для Лиды выиграть все. Три из трех, Андрей. Ноль. Все равно я буду теперь да. играть. Лида. <связь> <связь> <связь> Собака бешеная. Нет, он забрал 4 фишки Мама, я хочу домой Это был ляв Играем на 5-5? Всю жизнь будем на 5 играть Давай, Андрей, сейчас наша судьба с тобой решается Let's play. Up a Короче, я надеюсь, что я сейчас выиграю все 10 Так, проверим, все ли на месте Все фишки на месте вот Розовенькая ходит со мной Моя малышка, видите, какая маленькая Под хвостиком Быстрее, быстрее, слева, Ноль Из этих? есть его метрическое. Вс. Перекидывай. Одна. Одна. Перекидывай металлическую. От... Я оставлю две металлических рядом. Что же получится? Ой, сейчас 5, 6, 6. Нет, повезло. Ничего себе! Выпали все, кроме металлических. О боже! Надо перекинуть. Потише, Андрей. Надо да перекинуть, не достану. Она упала? Нет, нет, она не упала. Ну вот! Перекидывай. Всё. Две фишечки. Дай перекину. Я. Эльдопользуйся улов. Я. Сколько у тебя на Три. Давай на три сейчас Андрей точно полетит. Ноль. Ноль. Одна. Одна. Ноль. Две. Кидай. Дуся, православная. <смех> Черт, ноль. Ладно, перекинуть Не надо каждый раз повторять. <смех> <смех> <смех> <смех> Забирайте. Сейчас ведуся заберет все четыре. Я вас собираю. Ну, одну точно. 0. 0. 0. 0 на три. Давай! Две. Давайте Одна. Крики. Две. Три вкидываем Какой-то ляпнул. Да, Андрей. Сколько у тебя осталось фишки. Больше чем у тебя, у тебя О, две! Андрей, ты перекидываешь? До того, вы сказали. Ты будешь детям рассказывать, да? Ну да. Я перекидываю все шесть. А к этим времени много тысячек? Да. Ну, как минимум, одна у меня. Сдаемся. Не сдавайся. Русские не сдаются. Три. Играем на пять. Сейчас еще вспомнил такую вещь. Когда били сразу много, например, по пять сначала, то если будет одинаковое число, то выбитые остаются, а не выбитые вы бьете. То есть если выпало два и два, то вы бьете три и три свои оставшиеся. Окей. Это уменьшит количество. чтобы они не разлетались. Мы на 5 идем? Да, в банк. Ну да, Андрей. Все, оба 5. Андрей бьет все. А, бьет все. Кроме своих, да? Нет, и свои теперь. Это просто на время от того, пока вы не Так может и так нужно было, в принципе? Ну да ладно, нет. Если б был пенчат, было Если перебиваешь одно. надеюсь, что выиграешь и умрешь. Давай, Андрей, я верю в тебя, ты выиграешь. Ты просто уже смирилась с тем поражением. Я смирилась с тем, что кроссан съем все равно я. Перепидывай. Молодец. О боже, одна. Зачем она мне? Я уже сдалась. Не сдавайся, Лид У тебя все получится, красота будет твои. Мать тай, собака! Сейчас конечно, два, хорошо, еще конечно. А, три, блядь, три. Ты их с гипсиониста. Слушай, как с О, боже, Андрей, играем в банк. У меня осталась одна фишка. Развязка близка. Давай. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Один. Надо Верю бросить. Посмешил людей, насмешил. Шушил, вышел, вкорнул, вышел. Давай. Одну точно имя, Андрей. Последняя фишечка. Давай, Андрей, я верю в тебя. О боже, да! да! Андрей победил! И у нас есть победитель. Андрею вручай. Я вручаю Андрею этот кроссов. О боже. Дай. Да, я посмотрю, хотя. Давайте посмотрим на фишечку, которую. Покажи буковку Б. Надо, надо, надо. Не. Покажи буковку B. Еще метал кеш, порву. Вот буковка Б, значит, что тут будет металлическая фишечка. И чемпион должен достать металлическую фишку. Что же у нас за фишечка? И это Матильда. Ура! Андрей выиграл Мальсильдо. Поздравляю, Андрей! Поздравляю, Андрей! Теперь, надеюсь, вы научились играть в хищничку. Да, Нормальный? Но я Подписывайтесь туда, смотрите предыдущие видео, следующие. Пока! Пока!